И вообще, кто мог подумать, что в Елисеевском, в подвале, есть ресторан. А вход в него вот. Называется ресторан стол номер пять. И вот здесь вот эта лестница. Вот она. Вот туда-туда-туда вы идете. Ну, блин, там шикарно. Сейчас я вам расскажу, как там было. Мы выпили водки, закусили черный крой и заполировали все пиво. Ну, как у русских принято. И вот этот секретный ход в ресторан. Ды -ды -ды -ды. Так, спускаемся, спускаемся. Оба-на! Опс! Вот такой маленький уютный ресторанчик под Елисейским магазином. Ну, то есть это типа ельтеевский ресторан, со секретным ну, входом, правда. который не очень заметен. И... Ну, в театрах вот здесь написано «История магазина», вот в этом меню. Можно посмотреть будет. Всем, кто да, интересуется? Кстати, да, да? да, да, да, да, да. Вот здесь вот. Да. История магазина. Да, кстати, даже будет видно, можете поставить на паузу и посмотреть, что здесь. Ну, кофе, я думаю, что здесь будет обычный, а вот пироженки здесь будут точно вкусные и необычные, те, которые именно здесь. Поэтому, если уж вы попадете в лицейский магазин, а вы наверняка смотрели мое видео про лицейский магазин, то есть смысл не сидеть там наверху вокруг столба, где места обычно не бывает, а спуститься вниз в ресторан, потому что меню примерно одно и то же. Не, не примерно, а меню тоже то же самое. То есть то, что вы можете сверху, вы можете выглядеть и внизу. Но внизу выбор больше. Я тут нашел меню, чем вы можете себя поболовать в этом ресторане. И коркой. Для тех, кого, ну на самом деле, три КНП потащить 300 это вообще ни о чем, Игорь. Правда же, да? Если Реально, хочешь, себя я попало. Да. А может мы закажем с тобой? А давай. А, Она нам только там одну рюмку водки дают. а на нам две рюмки водки в подарок. А у вас есть вот три КНП с черной крови сетра? И рюмку водки в подарок? А две можно в подарок рюмки водки? И нам две рюмки-водки в подарок. Пожалуйста. Да. До десерта в кофе. Правильно? До десерта. Да. Гулять-то гулять. У -у -у. гулять, -то гулять. Ну, а для тех, кто не решится на икру осетра, есть русские обеды. Вот такие вот. Так, видно, здесь еще из обеда. Обед номер два. Объектными. Я, честно говоря, уже ничего не вижу. И тут еще были, вот, канапы мы, как мы показали, вот, сезонные шедевры. И вы знаете, я еще не сел канапе с черной кровью, рюмкой водки, но мне кажется, что сегодняшний день уже удался просто. Я вам желаю такого же. Игорек, как это, это... это просто что-то нереальное сегодня Нереально. при нашей встрече. На самом деле да. мы хотели просто кофе с десертом. Да, да, да. Так все начинается. Но мы дальше не пойдем, остановимся. Да, остановимся. Да. На да. Этом. Только, только... Я, честно говоря, понимаю, что такое канапе, Мне не очень представлял, что такое канапе с черной икрой тысячу рублей за набор вот но сейчас я буду просто нам безумно счастлив и доволен потому что я столько лет ждал этого момента игорь ты же ждал? да покажи пожалуйста когда это будет следующий раз просто было было известно поэтому ну что мы, по крайней мере, за две штуки мы не подеремся. Да. Ну что, давайте. Я, я рад, что мы встретимся у нас так вот. Далее. Э, Спонт... Спонтанная Фантазия канапе. Да. Посмотрите, какое оно большое. Как его много здесь, да? Да, да, да? давай ты первый, а потом. Ну давай. Ну будь здоров. Ну что ты скажешь? Ты чувствуешь, что происходит у тебя в организме? Ну, вообще... Начали просто... расти волосы там или еще что-то, зубы, в общем, нет? я вообще понимаю, что вкус, конечно, великолепный. Нет, подожди, Олег, я пока не понял, у меня один лимон. А я сейчас зажевал? Я понимаю. пытаюсь съесть икринка за икринкой, чтобы понять, за что мы столько заплатили. А я, дурень, поторопился и все сразу зажевал. Но то, что я заживал, было очень вкусно. Буду, к... буду копить на банку черной икры и так так хочется в одну харю просто взять и съесть банку черной креп после. Лимон этого. я отрежу тебе. Ладно. Так, и кру себе. Делим. Ты точно по-братски поделил? Точно, по-братски. Из пальцев себе. Ну, это тебе, это <клёх> Так, Ты предлагаешь лимон потом, да? Да. Мы лимончик отложим, и тогда уже и чеснок, а, а, укроп отдельно. Олег, это божественно. Это божественно. Если бы не было столько много лимона, я бы прочувствовал бы сразу. Да. А лимона было много. Это действительно. Красный краб просто отстой по сравнению с черным. После этого можно сказать. Я не буду портить лимоном все. Не надо. Ну? А, короче говоря, мы решили, что а, водка без пива, деньги на ветер. И теперь просто специальное предложение от Елисеевы. Два бокала 0.33 за 200 рублей. Есть же у вас такое, да, предложение? Конечно. Ничего, заказываем? Да, заказываем. Заказываем. Заказываем два Нет. бокала по 0.33. десерта, да? После десерта, да. да. Вот Как-то так. Вообще мы зашли скушать пирожное. <свят> Горек у нас традиционный, вкусовой ориентации, Он заказал себе термицу а я в некотором смысле извращенец, поэтому я заказал себе пряный эклер с сыром и пряностями. Ну и оформлю этот эклер соответствующий. С перчиком. С перчиком, да. <laughs> Честно говоря, думаю, что перец, конечно, сладкий, вот, а, а вкус э, сырно-пряный, с чем-то еще. Керамица Заходите в Елисеевский магазин. Здесь классно и шикарно. Все в Елисеевском. С вами был Олег Факев.